Привет! Состояние на сегодня по поводу фигуры. нормальное, где-то 62-63 килограмма. Это не мой идеальный вообще-то вес. Мой идеальный вес, наверное, 58. Но я к этому иду, иду, иду, иду. Но в следующем видео, может быть, когда-то я решусь и расскажу, что именно я делаю. А что бы быть в идеальной форме, пока я озабочена тем, что я худею, но кожа, кожа, а куда кожу девать, вот, не знаю, то есть я сейчас всякими мезороллерами сейчас пользуюсь, массажерами, кремами, может быть, она стянется, хочется видеть ее упругой, вот, потому что когда вес теряешь, Упругость теряется, конечно, нет никаких там обвисаний особых, но и нет этой упругости. Вот сейчас я за нее как раз борюсь. С я пользуюсь раз в неделю где-то, когда у меня происходят выпады, хочется сладкого. Тогда я в этот день, когда много кушаю сладкого, не просто когда я дома, потому что я с собой, естественно, эту ручку таскать не могу, потому что должна быть соответствующая температура, она просто пропадет. Холодильника у меня же с собой в дороге нет. А так она хранится, открытая в холодильнике. Если я дома, и мне хочется нутеллу, я съедаю полбанки, а может быть и баночку, да, очень люблю сладкое, тогда я принимаю эту Саксенду, чтобы оно не шло в жир. По поводу розоцеи, прыщей, вот сейчас я совершенно без косметики. Лицо мажу с кинореном, ну, здесь в Англии называется это как-то по-другому. Возле крыльев носа видно моя розоцея, которая у меня очень давно, но которую я сейчас буду в клинику скоро обращаться и буду удалять. Красота, как видно, на подбородочке, ну, потому что я намазала скиновен от прыщей, разоцей все-таки не очень любит. Но я такой большой еще слой намазала, потому что у меня выскочили недавно. прыщи. Раз, два, три. Я сейчас усили намажу. А одно время они даже как-то отступили, потому что я была занята экзаменами. У меня такие интеллигентные прыщи. И даже тоже забывала мазать, но они почему-то не появлялись. Вот. Ну, конечно, это шутка. Но вот такие вот у меня прыщи. Что касается красоты, как все мы иногда подкалываем чуть-чуть, незаметно. Я не люблю большие губы. Я люблю все натурально и классику. Но все-таки иногда... Мне надо было подкалывать чуть-чуть верхнюю губу, потому что она у меня тонкая, а нижняя нормальная. Так вот, подкалывала я, подкалывала, а потом замечаю, что уже второй год мне не надо ее подкалывать. А зная, что же гель растворяется, каждый год надо чуть-чуть подкалывать. Я начала ходить ко всем докторам, писать, куда я только не писала, что происходит, почему у меня губа какая-то верхняя странная, даже стала больше, чем нижняя оказывается, не надо этого бояться, не надо этого пугаться, это гель мигрировал с губы сюда, то есть у меня сейчас губа это нормальная маленькая, а вот гель зато вот он здесь. Я чуть ли не впала в депрессию, какой ужас, что теперь делать? Я изуродована, не хочу всегда оставаться такой верхней губой. А на что меня успокоили, оказывается можно что-то заколоть, проколоть сюда и гель рассосется. Еще одна хорошая новость оказывается если мы чуть-чуть подкалываем губки через какой-то период времени может быть там, через лет десять уже не надо будет подкалывать, потому что какой там каркас образовывается, губа становится такой натурально, то есть больше. Поэтому перекалывать нельзя. Нужно именно, чтобы было так, вот как ты хочешь. Чуть-чуть, незаметно. Классически. Чтобы никто даже не понял, что тебя что-то подколот. Всем удачи!